собираем биткоины без вложений adbtc прекрасный сайт где можем абсолютно без вложений просто просматривая рекламу получать сатошки на эти же сатошки можем рекламировать просмотр проводится в неактивном окне вот таким образом нажимаете начать открывается окошко а в соседнем нашем окошке идет собственно отчет времени можем параллельно заниматься своими делами. Все, мы заработали 14 сатоши и так далее. Нам доступно 22 сайта на сумму 38 сатоши. Количество сайтов и сумма сатоши постоянно меняется. Вначале идут более дорогие рекламки и дальше, дальше по уменьшению, сторону уменьшения реферальная система такая семь с половиной процентов от стоимости с просмотром рефералуме и два с половиной от суммы потраченной рефералуме на рекламу кроме того есть автосерфинг вот, допустим сейчас доступно 24 сатоши и три сайта просмотры для этого нажимаем начать основной раздел конечно ручной серфинг но он абсолютно не напрягает мне кажется идея очень хорошая очень такая достойная Намного легче собирать, чем на кранах. Зашли, за 10 минут посмотрели, получили свою 10 Сатоши. Выводится средство без проблем. Но у меня привлек этот сайт, прежде всего, своей рекламной составляющей. Нажав на эти стрелочки, мы переводим с основного баланса Сатоши на рекламный. Нажимаем переместить. Я вам покажу для примера сейчас. Поставлю рекламу. Буду рекламировать новый псевдо майнинг для того чтобы поставить нашу рекламную ссылку заходим в раздел серфинг сайтов создаем новую рекламную кампанию указываем нашу ссылку указываем базовую стоимость я думаю 20 сатоши минимально будет достаточно большое количество пользователей поэтому разберут эти сатоши Рекламировать я буду новый сайт Ainajo. Очередной псевдо pseudomaining. Свежий. А может, бонусом дают 1 гхс. Как видите, можно поставить все аудитории, русскоязычные, англоязычные, поскольку буржуины у нас более богатые. Буду рекламировать для этой аудитории. Можно поставить галочку и запустится наша рекламная кампания сразу же после проверки. Решаем капчу, нажимаем начать кампанию. Нужно подождать минут 10-15, может быть полчаса, ссылка будет проверена и активирована. Видите, надпись проверяется. Вот я уже пробовал у кампании, конверсия очень хорошая. Стоимость мизерная. Видите, я ставил в основном по 20. Поначалу экспериментировал, ставил 80 Сатоши. и поставил 20. Минимальная, нормальная. Делается хорошо. Как обычно, на проекты без вложений результат выше по ним. А это с вложениями зависит, конечно, от самого проекта, от его свежести. Если проект новый, можете рассчитывать на хорошую конверсию. Кстати говоря, в каждой компании есть вот такой значок Нажав по нему, можем установить лимит. Определить количество показов, очень просто делится количество сатоши ваше на стоимость, в данном случае на 20. Получается ранее 500, вот, поставим 400, Для этой дождем, Это реклама. лимит установлен. Подождем какое-то время, и как уже непосредственно исполняется сама рекламная кампания, как она проводится. Модерация прошла, буквально 10 минут потребовалось на этом, Как видим, ссылка верхняя, статус проверяется, уже исчез. Ожидание, то есть нужно пополнить бюджет рекламной кампании. Делать это очень просто. Перемещаем сатошки на рекламный баланс. Нажимаем переместить. и средства у нас переведены. А здесь он будет отображаться количество просмотров. Когда будете выставлять рекламу, учитывайте время показа, выходные дни, как правило, люди более активны. Этот момент тоже сказывается на качестве рекламной кампании. Перезагрузим, как видим, уже у нас просмотры идут, растут. Вот этот проект я рекламирую, недавно он запустился, буквально пару дней назад. Ну вот так все просто, в любой момент можете выключить показ. Можно удалить, можно включить какую-то другую рекламу по вашему желанию. Как мы видим на алексе, график у нас возрастающий. Ну еще бы, то что без вложений, это идет на ура. Там уже реализовано очень просто добывание этих самых сатоши. Да, кстати, нажав вот сюда, на, этом, на раздел adbtc, вы можете и отсюда добавить ссылку рекламную. Кого заинтересовал данный сайт, ссылка будет внизу. Мне кажется, у этого сайта очень хорошее будущее. Постучим по дереву. Если вы серьезно занимаетесь интернет-бизнесом, интернет-заработком, обязательно этот сайт берите к себе по бойму. Поскольку, развив определенную структуру реферальную, вы можете бесплатно рекламировать свои проекты. А это очень важно. На этом я прощаюсь. Всем хороших заработков. До свидания. Пока.